Друзья, всем привет с вами виктория и сегодня готовим блины на кефире но блины у нас будут не обычные а с узором также эти блины называют блины зебра или двухцветные блины получаются такие блины очень вкусные еще один рецепт блинов в вашу копилочку ингредиенты которые нам понадобятся вы видите на своем экране полное их количество я вам оставлю в описании под видео Желательно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Если вы достали кефир прямо из холодильника, то поставьте его секунд на 30 в микроволновую печь. В миску добавляю 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, щепотку соли и все хорошо перемешиваю венчиком. Взбивать не нужно, а просто хорошо перемешать. Затем вливаю кефир 500 мл и еще раз хорошо перемешиваю. Добавляю одну вторую чайной ложечки соды и муку. И еще раз все хорошо перемешиваю до однородности. Одновременно ставим кипятиться воду. В перемешанную массу добавляем 250 мл кипятка. Если остались какие-то крупиночки, маленькие комочки, то кипяток нам поможет все полностью растворить. И в самом конце добавляем 30 мл растительного масла. Вот такое по консистенции должно у вас получиться тесто, гладкое и однородное. И так как блины у нас будут не простые, а блины зебра, полосатенькие блины, то два половника теста я отливаю в отдельную емкость. Это примерно где-то, вот я немножко отлила, потому что получилось многовато, у всех половники разные. Это примерно где-то 250 грамм. Можно отлить его в 250-граммовый стакан, чтобы вам было нагляднее. И в это тесто добавляю 2 столовые ложки темного какао. И все хорошо перемешиваю. Затем для того, чтобы нам удобно было перелить шоколадное тесто в бутылочку, делаю воронку из пергаментной бумаги. Шоколадное тесто нужно перелить в бутылочку. Можно взять обычную, предварительно сделав отверстие в середине крышечки. Либо вот такую. Остаются вот такие бутылочки из-под соусов, майонезов. Такая бутылочка тоже очень хорошо подойдет. В бутылочку помещаем в воронку из пергаментной бумаги и переливаем в шоколадное тесто. Хорошо разогреваю сковороду, немного смазываю ее первый раз растительным маслом и выливаю в не половник теста. Тесто хорошо распределяю по всей поверхности сковороды. И прямо еще на сырое тесто, начиная от середины, по спирали делаю узор с помощью шоколадного теста, с помощью нашей бутылочки. Друзья, очень важно не делать очень большое отверстие. Отверстие должно быть совсем тоненькое. Если оно будет у вас широкое, то будет слишком широкая полоса и будет все вместе сплываться. Это мой вам совет. Сделать это очень легко. Немного нагреваем гвоздь и протыкаем крышечку. Далее оставляю блинчик обжариться. Когда блинчик хорошо схватился, переворачиваю его на другую сторону. И продолжаю обжаривать до готовности. Готовый блинчик перекладываю на отдельное блюдо. И то же самое проделываю с оставшимся тестом. Друзья, узорчики могут быть разными, из бутылочки делать не совсем просто, конечно, иногда получается неровно, но ничего страшного, потом, когда вы завернете блинчик, то получится в любом случае очень красиво. Сейчас я вам покажу. Готовые блинчики сворачиваем трубочкой, треугольничком, так как вам больше нравится. Из данного количества теста у меня получилось ровно 12 штук, диаметр моей сковороды 22 см. Посмотрите, как красиво и оригинально получается. Вкладываем блинчики и подаем к чаю. И посмотрите, какие все они у нас получились разные. Подаем блинчики с вареньем, сметаной, медом. Можно просто присыпать сахаром или сахарной пудрой. Надеюсь, такие блинчики вам понравятся, и вы приготовите их своим близким и родным. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши отзывы и комментарии.